Встречались ли вы когда-нибудь с кем-то настолько счастливым и жизнерадостным, что вы с удивлением узнавали, что он переживает очень мрачные и серьезные чувства, или что в прошлом он пережил ужасную трагедию, которая нанесла ему эмоциональную травму? Хотя нам всем хотелось бы думать, что мы знаем, если с кем-то из наших близких что-то не так, или что мы легко можем определить, что наш любимый человек чувствует себя подавленным или несчастным. Правда в том, что вы никогда не знаете всего, что происходит в жизни другого человека. Вы знаете только столько, сколько он готов вам показать. И если поразительные показатели самоубийств и нелеченной депрессии о чем-то говорят, нам всем нужно лучше заботиться о своих близких. Как же определить, что кто-то в тайне несчастен? Вот семь предупреждающих признаков, на которые вам следует обратить внимание. Первый – они уклоняются от серьезных разговоров и вопросов. Будь то с помощью юмора, сарказма или просто пренебрежения, когда человек тайно несчастлив. Вы заметите, как часто он уклоняется от серьезных вопросов и разговоров. Они больше не говорят о важных событиях в своей жизни и перестают доверять вам. Даже когда вы знаете, что они переживают что-то, например, проваливают занятия или переживают развод родителей, вы просто не можете заставить их рассказать об этом. В лучшем случае они пожмут плечами, посмеются над этим или сделают какое-нибудь многословное замечание, чтобы казалось, что для них это не имеет большого значения. Второе, они дают короткие ответы. Еще один распространенный способ, с помощью которого люди уходят от тем, о которых им неприятно говорить – это короткие, обрывистые ответы. Поэтому если вы заметили, что ваш друг или член семьи стал меньше говорить и более отрывист, чем обычно, то это должно стать первым признаком того, что что-то определенно не так. Они перестали разговаривать с вами или часто пишут вам? Стали ли они нехарактерно молчаливы в разговорах или не высказывают своего мнения, когда их спрашивают? Апатия и незаинтересованность – одни из первых признаков депрессии. Номер три. Они неожиданно отменяют планы в последнюю минуту. Ваш любимый человек в последнее время часто отменяет свои планы. Появлялись ли они с нехарактерным опозданием? Стали ли они прогуливать школу или пропускать работу? Попытайтесь поговорить с ними об этом и спросить, почему. Даже если причина кажется правдоподобной, и они уверяют вас, что все в порядке, все равно внимательно следите за ними. Если они начинают отказываться от важных для них дел, таких как сольный концерт, к которому они готовились несколько месяцев, или конкурс, для участия в котором они так старались, то это тревожный сигнал, который не стоит игнорировать. Номер четыре. Они много спят. Знаете ли вы, что недосыпание – один из самых заметных симптомов депрессии? Как и в случае с бессонницей, которая представляет собой неспособность заснуть, любое значительное нарушение режима сна является признаком депрессии. Гиперсомния – это когда вы не досыпаете и спите слишком много. Люди часто обращаются к ко сну, когда чувствуют себя потерянными и опустошенными, где они могут отключиться и больше не беспокоиться об окружающем мире. У них может не быть мотивации вставать с постели, и большую часть дня они будут спать или лежать в постели. Даже когда они встают, они все равно чувствуют себя измотанными и не имеют практически никакой энергии. Номер пять. Они предпочитают оставаться в одиночестве больше, чем обычно. Когда кто-то пытается оттолкнуть вас, это часто происходит незаметно и постепенно, с течением времени. Они могут перейти от отмены планов к тому, что вообще не хотят с вами встречаться. И хотя они могут говорить вам что-то другое, на самом деле причина в том, что им все чаще и чаще хочется побыть в одиночестве. Так что если они перестали писать в интернете, отвечать на сообщения или отвечать на ваши звонки, это потому, что они эмоционально отстраняются и изолируют себя от других, чтобы справиться с несчастьем, которое они пытаются подавить. Номер шесть. Они стали робкими и не хотят заявлять о своем присутствии. Когда-то уверенные в себе, оживленные и непринужденные, вы заметили изменения в человеке, сидящем перед вами. Их улыбка уже не кажется такой искренней, а смех – легким. Они перестали одеваться и, возможно, даже перестали заботиться о своем внешнем виде. Они одеваются в одежду, в которой можно спрятаться, например, толстовки и треники, и не любят привлекать к себе внимание. Они ходят тихо, мелкими шажками, и обычно при этом пригибают голову. Они делают себя маленькими, занимая как можно меньше места и сводят свои жесты руками к минимуму. И номер семь – их легко расстроить. И наконец, самое главное, если кто-то легко расстраивается нехарактерным для него образом, то это скорее всего связано с эмоциональными потрясениями, которые он пытается скрыть от окружающих. Особенно тревожно, если этот человек обычно уравновешенный, спокойный и мягко воспитанный, но вдруг стал легко расстраиваться или злиться. Теперь они быстро срываются на окружающих или плачут из-за того, что не должно было задеть их чувства. И как только вы попытаетесь их утешить или попросите успокоиться, они начнут настаивать, что все в порядке, что ничего страшного нет. Но вам лучше знать, что не стоит на это поддаваться. А вы относитесь к какому-нибудь из этих признаков, о которых мы здесь рассказали? Вспомнили ли вы о каком-то конкретном во время просмотра этого видео? Если в вашей жизни есть друг, член семьи или любимый человек, который, по вашему мнению, может испытывать чувство серьезного несчастья или депрессии, не стесняйтесь протянуть ему руку помощи. Выслушайте их сочувственно и заверите их, что вы рядом с ними в эти трудные времена. Больше всего постарайтесь помочь им связаться со специалистом по психическому здоровью, чтобы продемонстрировать свою поддержку. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео, если оно помогло вам и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще. Использованные исследования и ссылки указаны в описании ниже. Не забудьте нажать кнопку подписки, чтобы получить больше видео от канала Немеркиен. И супер спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.